Ку-ку, посетители психушки Немиркин. Встречались ли вы когда-нибудь с нарциссом? Что если встречали, но просто не знаете об этом? Ведь нарциссы – мастера обмана и эмоциональных манипуляций. Хотя диагноз «нарциссическое расстройство личности» ставится лишь 1% населения планеты, гораздо чаще люди проявляют нарциссические черты и наклонности. Вы опасаетесь, что кто-то из ваших друзей может быть нарциссом? Вот семь предупреждающих признаков, на которые вам следует обратить внимание. Во-первых, у них грандиозное чувство собственной значимости. Ваш друг постоянно говорит о том, какой он замечательный или особенный. Они постоянно говорят о своем статусе, успехе, красоте или популярности и о том, как вам повезло, что вы с ними дружите. Высокомерные, тщеславные и зацикленные на себе. Нарциссы известны тем, что имеют нереально высокое мнение о себе. Они часто преувеличивают или даже откровенно лгут о своих достижениях, просто чтобы выглядеть лучше. Во-вторых, у них искаженное мировоззрение. «Ваш друг когда-нибудь делал что-то плохо и говорил, это потому что я не занимался, но если бы я занимался, я просто знаю, что я был бы намного лучше, чем все вы». Нарциссы часто полагаются на самообман, чрезмерную оборонительную позицию и оправдывают себя, чтобы сохранить свои искаженные представления о мире. Они отрицают свои недостатки и слабости и выступают против любого, кто ставит под сомнение их превосходство. В-третьих, они нуждаются в постоянной похвале и восхищении. Нарциссы всегда хотят быть в центре внимания. А когда это не так, вы всегда можете рассчитывать на то, что они каким-то образом перехватят внимание. Их не интересует ничего, что не связано с ними. Они хотят, чтобы вы постоянно осыпали их обожаемыми комплиментами, чтобы поддерживать их эго. Вот почему многие нарциссы тяготеют к щедрым, добросердечным людям. Они умеют использовать вашу доброту против вас самих. В-четвертых, у них сильное чувство собственного достоинства. Ваш друг обрывает очередь, не ждет своей очереди или берет вещи без спроса. Это определенно тревожный сигнал. Они считают, что они лучше всех остальных и что они заслуживают того, чтобы получать все, что они хотят. Они эгоистичны, избалованы и невероятно требовательны. Они ожидают, что окружающие будут делать то, что они говорят, и удовлетворять все их потребности, иначе они выйдут из себя и закатят истерику. В-пятых, у них есть комплекс превосходства. Ваш друг помешан на статусе, и ничто, кроме самого лучшего, никогда не будет для него достаточно хорошим. Поскольку они считают себя необычными и единственными в своем роде, они хотят общаться только с людьми с высоким статусом и учреждениями. Они оценивают людей по их богатству, статусу, привлекательности и популярности и окружают себя только теми, кого считают равными себе. В-шестых, им не хватает сочувствия и раскаяния. Есть ли у вас друг, которому безразлично ваше мнение или ваши чувства? Поскольку нарциссы думают о себе и только о себе, у них отсутствует способность сопереживать другим или раскаиваться в собственных проступках. Они считают, что все вокруг них существуют только для того, чтобы служить им и удовлетворять их потребности. Поэтому они без проблем эксплуатируют людей ради своей личной выгоды. Они никогда не извиняются, не чувствуют вины и не задумываются о последствиях своих действий. И в седьмых, они издеваются, принижают или плохо обращаются с другими. Всегда ли ваш друг готовит для вас комплимент за спиной каждый раз, когда вы делитесь с ним хорошими новостями? Есть ли у них привычка критиковать вас и указывать на все ваши недостатки в тот момент, когда кто-то другой делает вам комплимент? Это потому, что нарциссам не нравится быть в центре внимания. Они чувствуют угрозу от успеха, уверенности и популярности других людей. Они подрывают ваши достижения, принижают ваш успех и запугивают вас, заставляя чувствовать себя неполноценным, чтобы держать вас в узде. Пришел ли вам на ум кто-то конкретный? Каким был ваш опыт общения с ними? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Если в вашей жизни есть нарцисс, очень важно, чтобы вы увидели его таким, какой он есть на самом деле. Не жертвуйте своим психическим здоровьем, мерясь с ними и их жестоким обращением. Также, если это видео оказалось полезным, не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с теми, кому, по вашему мнению, оно может быть полезно. Подпишитесь на канал Немиркин, чтобы получать новые материалы. И супер спасибо за просмотр! Увидимся в следующем видео!